Какие супергерои обычно всплывают в нашей голове? Может быть эти? Или эти? Или вот такие персонажи? Сейчас вы увидите нечто другое. Мстителей, которые существовали в реальной жизни. В них была своя война бесконечности, и после просмотра этого видео вы сами решите, кто больше достоин полноценных художественных экранизаций. Выдуманные мутанты, получившие суперспособности задарма, или эти абсолютно реальные люди, фотографии которых каждый из нас может держать в бессмертном полке? Начнем мы с героя, который вместо перчатки Тана сожимал в руках нетривиальное супероружие обыкновенный топор. Иван Середа, парень 22 лет от отроду, как и все украинские хлопцы, любил вкусно поесть. Но он любил не только есть, но и готовить. Именно поэтому после школы поступил в Донецкий пищевой техникум. Встретил войну в июне 41 -го года Иван Середа в качестве повара 91-го танкового полка. Однажды, когда взвод выдвинулся на передовую, и Иван остался наедине с кашей и супом, немецкий танк выкатился прямо к полевой кухне. Из башни танка показалась голова немца, который довольно смеялся, говоря что-то своим товарищам внутри машины. Иван ринулся к танку с топором в руках. Немец, увидев бегущего к нему русского солдата, нырнул в люк. Из танка заработал пулемет, однако повар не попал в зону его обстрела. Середа куском брезента закрыл смотровые щели, лишив танкистов обзора. Пулемет продолжал стрелять, и тогда повар двумя ударами обуха топора согнул его ствол. Затем повар стал яростно молотить топором по люку, подавая команды несуществующим товарищам. Ошеломленные и ослепленные немецкие танкисты явно растерялись. Сколько человек их окружило они не представляли. Яростные удары топора по броне довели экипаж до легкой контузии. В итоге люк танк открылся, и из него один за одним вылезли четыре немецких танкиста. Когда товарищи сириды вернулись к полевой кухне, перед ними развернулась такая картина: немецкий танк, связанные немцы, а повар как ни в чем не бывало снимал пробу с каши. А в уникальном случае очень быстро стало известно, что впоследствии сослужило дурную службу. Многие стали полагать, что повар Середа – персонаж мифический, но реальность его подвига подтверждена документально. Супероружие, которое использовал Середа, отметилось еще в одной истории. Сын сельского плотника Митя Овчаренко с юных лет постигал крестьянскую жизнь. Учился ухаживать за скотиной, заготавливать сено, рубить дрова и само собой осваивал отцовскую плотницкую науку. В июне 1941 года грянула война, и 22-летний крестьянский сын Овчаренко стал ездовым. В обязанности красноармейцев входил подвоз на телеге к позициям роты продовольствия и боеприпасов. Задача на войне не самая опасная, и ездил Дмитрий в одиночку. 13 июля 1941 года на дороге прямо на одинокую подводу Овчиренко выскочил.